Друзья, приветствую всех на своем канале News Channel Омск. И с вами Михаил Хотел бы к вам обратиться вот по какому поводу Приношу сразу извинения за съемку ночью Это не ночь, а не утро Поэтому очень прошу меня простить Если качество очень плохое будет вот. И сразу к вам хотел обратиться. Не слушайте тех, кто что-то рассказывает про накрутку тысячи подписчиков за несколько часов, за несколько дней, за несколько месяцев на канале YouTube. Почему? Потому что все гениальное просто. YouTube канал, он не собирается ни с кем деньгами своими делиться. Это компания Google, в принципе. Вот. А насколько вы знаете, есть корпоративная этика. Вот. И за этой корпоративной этикой поставлены следить программисты в нынешнее время. Компьютерщики по-другому. Вот. И если вы будете пытаться сделать то, что я сделал, я практически загубил свой канал. То есть YouTube у меня сейчас будет убирать каждые два дня определенное количество подписчиков чтобы я просто удалил канал вот для чего это сделано я конечно буду пытаться раскрутить канал чтобы видео какие то выкладывать чтобы подписчики были но я пытаюсь набрать подписчиков не для того чтобы зарабатывать на канале я хочу общаться с людьми вживую. То есть, вести онлайн-трансляции. У меня и так без этого денег хватает. Чтобы зарабатывать на YouTube-канале, ну, я не знаю. Когда-то в свое время кто-то, да, раскрутился, успел, поднялся. Вот. А если у кого-то есть большие деньги, чтобы купить какую-то машину и сжечь ее... Как многие ютуберы, блогеры делают а, Ну как бы, у меня особо таких больших денег нет Поэтому, что могу, то и делаю Друзья, делайте годный контент Чтобы люди смотрели, чтобы люди слушали Чтобы им было интересно В этом случае они будут подписываться на вас По другому никак те люди, что подписываются сейчас на меня Они будут в течение двух суток Отписаны каналом самим У меня на канале открыта Функция открыта Там сверху, если посмотрите Есть функция каналы. Так вот, вы зайдите ко мне на канал У меня там больше сотни подписчиков А На этом На счетчике они не отражаются также произошло что то и с моими видео то есть у меня еще примерно где то в сентябре было 72 часа просмотров на счетчике по монетизации я бывает захожу туда смотрю не то чтобы видео а часы видео а мне интересны подписчики, когда вот это вот все, вот. И в итоге, по сути, у меня на канале получается, ну, помимо того, что видимые подписчики есть на самом канале, есть те, которые люди канал не создают, а просто подписываются на тебя, и ты их как бы особо-то и не видишь. Вот И в итоге всего их почти две сотни Из двух сотен я на канале вижу только 66 Вот так YouTube борется с подписчиками Поэтому дорогие друзья, очень к вам большая просьба Даже если вы видите вот такое объявление Поставь лайк, напиши готово я на тебя подпишусь Все это будет бесполезно От вас YouTube То есть ваши подписки YouTube разъединит То есть у ваших подписок на счетчике не будет Они будут в каком-то количестве Но их будет очень мало Он каждый день будет списывать их По 14, по 15 У кого-то больше списывает если кому-то больше подписываются, 100-200 человек, он как минимум процентов 70 от них удаляет. Поэтому очень вас прошу, друзья, не страдайте этой глупостью. Это реально глупость. Ну что могу сказать. Очень давно хотел это записать никак все руки не доходили ну вот сегодня как видите дошли поэтому предлагаю вам просто подписываться на мой канал не через кого то не через вот эти лайки которые я как бы с дурости оставил просто я не знал этого а я реально загубил свой канал друзья очень к вам обращаюсь Хотите подписаться Подписывайтесь Просто Смотрите видео Просмотры тоже очень важны Я тоже к вам на странице захожу Я тоже смотрю все ваши видео Потому что знаю, что вы набираете И подписчиков набираете И просмотры вам нужны Вам часы нужны Потому что большая часть из вас хочет монетизироваться Хоть какую-то копейку лишнюю Где-то от, где от чего-то зарабатывать Друзья, очень прошу вас Не делайте того, о чем потом будете жалеть И поменьше слушайте тех Кто рассказывает о том, как он накрутил канал Есть у нас такие ютуберы вот что вроде как давайте я вам покажу давайте я вам расскажу нет не получится у вас такого это они вот это видео как вот я сейчас вам рассказываю они его выложили и они собирают на этом подписчиков они собирают на этом комментарии вот эти вот и Комментарии 90 процентов, которые они собирают, это вот эти вот лайки с "готово" со словом готова, вот. вот эти они комментарии собирают, а других комментариев у них практически нет, почему, да потому что ну, не комментируют люди эти видео, зачем им комментировать? Это не гениально, то, что они вам предоставляют. Да, говорящая голова красива. Но для того, чтобы говорящая голова получилась, нужно какой-то сценарий написать. Правильно они говорят? Но его не нужно писать. Вы говорите от души, от того, как есть. Не надо что-то выдумывать. Снимайте свои видео. Снимайте свое фото. Где-то что-то редактируйте. Есть редакторы всякие разные. Видеоредакторы, фоторедакторы. Музыку добавляйте. Музыку можно на самом ютубе добавить. Тогда у вас никаких косяков не будет. Я уже пробовал сам. То есть вырезал, у меня была музыка. Где-то ехал я. Выложил видео И у меня была музыка Ну в общем громко включена, Играл модерн Мартина Ну в интернете если покопаетесь На ютубе узнаете что такое То есть просто мелодия Вот Ютуб мне сказал ну как бы товарищи, Ну нельзя Ну и все Я его переформатировал этот файл И Выложил там обычная дорога была. Ну да, да звуковую дорожку я поставил с этого с ютуба Вот и все. И мне YouTube тогда запустил это видео. Снял претензии все. Вот так вот, друзья. Так что очень к вам обращаюсь, очень вас прошу. Не делайте глупостей. тех о которых вы потом очень сильно можете пожалеть. Да, друзья, сижу на улице, сижу в машине Грею машину Сейчас надо двигаться На работу ехать, понимаешь ли Помимо того, что я Канал веду, у меня еще и другая Работа есть Вот Так что Подписывайтесь С вами Ньюс И Михаил Жду ваших подписок Жду ваших Советов, рекомендаций Может кому-то что-то интересно Сниму обязательно для него это Обращайтесь Я очень часто двигаюсь по городу На машине, на своей наличной вот. Поэтому обращайтесь Обязательно сделаю видеосъемку И вы это увидите Ну а на сейчас Со всеми прощаюсь Всем желаю доброго пути. До свидания.